Чёрт с ними, за столом сидим, поём, пляшем, поднимем Эту чашу за детей наши и скинем с головы не. поднимем, поднимем.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 Затянем за память, что живет с нами. Затянем, затянем. Бог в помощь всем живущим на земле. Все собак и лошадей любят за силу, что несут волы по полной, по полной. Живых. Еще не так мало Поднимем за удачу На тропе жалой что ворон Да не по нам каркал По чарке, по чарке. Почарки Что ворон Да не по нам каркал Почарки Почарки Почарки